друзья снова всем привет меня зовут сергей записываю очередное видео по заработку в интернете сегодня хочу познакомить вас с супер порталом новинка наверное в интернете портал называется торг Desk. здесь вы сможете зарабатывать денежку абсолютно без вложений имея под рукой всего лишь ваш смартфон давайте быстро пробежимся что вам нужно будет сделать здесь ну во-первых пройти короткую регистрацию в этом портале ввести ваш email пароль Здесь будет указана ваша партнерская ссылка, но мы еще зайдем в личный кабинет. Я покажу, где она находится в личном кабинете. Ставите галочку «Я согласен с условием пользования» и я не... проходите капчу и регистрируйтесь. Затем подтверждаете свою почту и все. Вы зарегистрированы. Что вам нужно будет делать, чтобы дальше зарабатывать? Давайте войдем в личный кабинет и посмотрим. Нажимаем кнопочку «Вход». Проходим капчу. Заходим в личный кабинет. Как видите, я тоже только что зарегистрировался. Давайте сразу перейдем в раздел Финансы. Так, раздел Начать зарабатывать. Раздел Заказы. Здесь есть обучающий видеоролик. Как вообще здесь зарабатывается. Так что а, здесь даже поймет даже ребенок, как здесь зарабатывать. Ну, и, допустим, что вам. Как вообще здесь зарабатываются денежки? Зарабатываются денежки очень просто. Вы просто просматриваете короткие а, трейлеры к новым фильмам, видео простые, короткие, и зарабатываете деньги. То есть а, со своего смартфона здесь регистрируйтесь, потом входите с смартфона, жмете сюда, устанавливаете приложение. А, iTrailer, приложение называется. А, затем интегрируете его в этом с этим порталом TarkDesk и смотрите короткую, короткие видео и зарабатываете денежки все очень просто вы просто стоите не знаю в очереди в пробке запускаете смотрите и зарабатываете деньги где угодно со своего смартфона да, где бы вы ни находились следующее также а, здесь подробное видео как вообще скачать установить а, вот это приложение и интегрировать его с этим порталом Дальше можно, играя в игры, если у вас есть свободное время, играете а, в игры и также зарабатываете денежки. Теперь, сколько же здесь можно зарабатывать? Давайте, как заработать в Здесь тоже обучающее видео, а, здесь подробно тоже все рассказано. А, допустим, вам нужно собрать команду, то есть вы просто делитесь своей партнерской ссылкой а, со своими друзьями. Здесь семиуровневая партнерская программа. А, делитесь ссылочкой со своими друзьями допустим да ваша команда ну пускай она будет там за 10 за 20 дней сколько вы сможете допустим ну давайте наберем но ну, тысячи не знаю 100 человек это то есть не только вы 100 человек пригласили да то есть поделились ссылочкой у вас всего там команда на 6 уровнях 100 человек ну давайте возьмем тысячу человек тысяч человек берем то есть вы пригласили там десятерых каждый по 10 и так далее до 7 уровня Включительно. Так, количество партнеров в вашей команде 1000. А, количество выполненных заданий, каждый реферал в сутки. Ну давайте 100. Там на самом деле очень быстро смотреть это короткие ролики. Укажите укажите количество заданий, которые вы будете выполнять. Ну давайте 50. И теперь рассчитываем, сколько мы будем в день зарабатывать. 25 долларов, представляете, да? Ну давайте, допустим, у вас в команде 100 человек. Вы будете выполнять там по 20 заданий в день. Ну давайте 20-20 по 20. Возьмем. И рассчитываем. Так. Ну 20 центов. Разумеется, это мало. Можно. Давайте возьмем 50 заданий. И 50 вы. рассчитываем и уже доллар 50 за сутки но разумеется смотрите здесь есть специальная таблица то есть количество партнеров в команде 3000 человек количество выполненных заданий команды в сутки то есть 300 тысяч заданий до 3300 тысяч цена выполнения одного задания 1 доллар количество выполненных заданий вами в сутки 100 и того разумеется 100 долларов в сутки вы можете зарабатывать то есть допустим вы пригласили то есть 100 человек в команду свою на первый уровень и каждый по 100 получается 3000 всего по 100 заданий в день получается но ну, у вас получается в команде 300 тысяч участников и каждый будет выполнять по 100 по 100 заданий и разумеется 100 долларов это в идеале то есть 100 долларов за сутки вы сможете получать вот такой вот прикольный проект, друзья, ссылочка будет а, в описании под этим видео, регистрируйтесь, вы ничего не теряете. здесь абсолютно все бесплатно, а, просто смотрите короткие видеоролики, играйте в игры, а, приглашайтесь, делитесь ссылочкой с своими друзьями а, и зарабатывайте деньги. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик, всем больших заработков, всем удачи, всем пока.